Тем, кто придерживается диеты дюкана, можно посоветовать не лишать себя мясных блюд, приготовьте вкусные колбаски из куриного филе, при минимуме ингредиентов вы получите максимум вкуса и сочности. Колбаса, приготовленная из куриного филе, получается не слишком красочный на вид, но очень вкусной и ароматной, ее можно подавать со свежими или запеченными овощами, соусами. Сыром, заготовки можно заморозить и отваривать без размораживания примерно 30-40 минут. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте указанные ингредиенты. Куриное филе промойте в воде и срежьте с него жилы и пленки. Нарежьте небольшими кубиками и выложите в чашу измельчителя или кухонного комбайна, мясорубка не подойдет, фарш должен получиться пастообразный. Измельчите все примерно 3-5 минут на пульсирующем режиме, подливая молоко любой жирности или сливки, посолите и поперчите. Отделите бейлок куриного яйца от желтка, бейлок добавьте в емкость, желток используйте для создания других блюд, еще раз взбейте все примерно 3-4 минуты. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Застелите доску или рабочую поверхность пищевой пленкой, выложите на нее 2 столовые л. приготовленной массы. Аккуратно разровняйте и заверните с обеих сторон, как конфету, но не сильно плотно, желательно обвернуть 2-3 раза. Чтобы пленка не раскрылась при варке, обязательно завяжите концы заготовок ниткой, а не пленкой. Выложите заготовки в казан или кастрюлю, залейте горячей водой и отварите на умеренном нагреве примерно 20-25 минут, вода не должна сильно кипеть. Готовую колбасу извлеките из воды, дайте слегка остыть и удалите пищевую пленку, колбасу нарежьте ломтиками. Подайте колбасу подюкану к столу соусами, сметаной и так далее. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Филе куриное, 400 грамм. Бейлок куриного яйца, 1 штука. Молоко, 60 миллилитров, любой жирности. Соль, 0,25 чайных ложки. Перец черный молотый, 2 щепотки. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.